Пошли дальше, короче. Привет всем. Я уже забыл, что тут и як тут. Пусть уже. зараз будем продвигаться. Так. Ничего не Пошли okay. дальше. Оп. Я ледві успел прыгнуть. Тут такая беда. Ну. Но... рисуночки Бенкси не хватает космического захватчика тут. Е. Реклама на Peretz Повсюду эти малюнки, прикольно придумано. Воно... А я бы прыгнул. дивись, получается. А тут зараз какие-то приколы с светом будут, ага. Треба поскорее. Прыжок и у них есть. Yeah. И теперь вроде такая сама история. Давай. А что это такие? Можно что-нибудь а я то разу это пропустил достопримечательности Нового Парижа. Дневник. Е е. Вот. Вот это. Это вроде волочен. Чи... Не знаю. Короче, это вот. И вот это. Е. Назад. Что-то мне странно подвесело. Доброе. Ага. Все понятно. Там просто по трубе вниз треба было спуститься. я что-то очень туплю. Йе. Yeah. Я бы сделал одну тему. Одну такую маленькую-маленькую фишечку. Десь вот такого Вроде чуть липше. Я вроде бы правильно пишу. О, это mm как -hmm. в Чернівцях на ЖД вокзале. Точно так же. Но его так странно назвали край. Mm -hmm. Берег. Край хуя где чтобы Кінец, что бы Это сказка, что я не понимаю. Директор Меморайус и его жена, короче, закрились себе в башне, и у них в голове там, короче, целые тысячи. Я успел прочитать вот эта сказочка. Нема колес, Метрополис. я, я дикий Метрополис. нам сюда, може и да, але треба піти дальше, ага, я вже бачу до кого нам, чого она стала повільніше йти, воно вже само общий, а чуваки будут нам всюду помогать. Нил и Нэйтер, я твой самый большой фан. Я уже обыскал вокруг. Это не первый раз, когда я покупаю в стране богатых. большой Я назад я запомнил идеальный путь, чтобы избежать дронов наблюдения. просто нужно Короче, нужно в него забрать упоминание, и она будет знать, куда и как и те, в каких местах. из то, що что он типа, уже все узнал, а она еще не знает, и мы крадем его память. Добровольно. Путь к дому Кори Шеридан найдет. У него тоже есть такая перчатка. Посыпаю маршрут мемобойсами, анкер-джампами, чтобы сказать, <плеслась> Мне Что-то в они так перекладывают. <плеслась> Там, походу, є якась украинская версия переклада, але вже я не буду перекачивать заново цілу игру. Hello, plan, а можно зупинити, а можно перезапустити. Я вас понервую, to... аби здоровлю. Так так так, плану, то вы я делаю, и вы Просто до конца e, e, не нужно тиснуть стык. Hello, hello. А, треба, треба шесть Ага, бачу. И теперь, типа я знаю тоже пароль. Да. Ну могли попроще сделать, типа, вкрала воно в него памяти, и нашу еще этих таких демонстраций, а треба с ними бейтись. Треба жизни. Тикает. Еще раз, еще раз. Синяя шкала фокуса. Ну и шо дальше. Каждый удар нанесенный противник, или полученный от него приносит вам фокус. Ну то я це уже читал в нашем ще раз це читать. Перезагружаю враг. О, нарешті включилась ихняться перезагрузка. Ну, а як ее активувати? Да дурень. Короче, немаковые. думаю, я не зря зними все, зря, походу, можно было лезть сразу наверх, а что-то там пикает, короче, нахер, воно откроется, Ага. Hey, I'm back. Ready to play follow the leader? Треба его синтезировать. Е. Yeah. Я не очень люблю такие накладывания кнопок, но уже, как уже есть. Що... Нет, а еще не скоро дойдем до того момента, когда я первый раз побачу видео про эту игру. Так, сюда, дальше. А как так высоко? Ничего себе А что дальше? Ага На робота прыгать? Да На роболин, який он робот? Дрон, а не робот, что я милю? О, еще одна подсказочка Значит, где-то у куточку Там, где желтые стенки Тут цього не вижу. Тут все закрыто. Значит, это будет где-то дальше. О. Блин, это еще лишь начаток, самый-самый начаток. Это еще столько все еще будет. Сначала сюда. Иди. Yeah. Давай. Когда вы скрываете дроны, будь осторожным. Они не можно вопросы сначала, если вы что я имею в виду. попадать в их радиус обзора. Короче, он разом з своей памяти передал нам какую-то возможность видеть радиус их захвата, их камеры. И что воно выделено. Походу то требовалось почекать подговоры и успеть заточь. А вот, вот, тут вот, вот, подсказка. А как приседать? Чего тут такого нема. Треба походу в ходу наверху вниз прыгнуть. Вот. Блин. Сколько всего я того разу пропускал? Мирно то, что я играл на слабеньком компе, там все підвисало и мне в голове был сюжет, а не играть с этими приколами. Да можно. Вообще а правильно. Вот. Ага, тут еще раз можно все нажать. Ага. Так как в него не получилось. Наверное, у нас жирниша трошки. О, я понимаю, качалочка, твоя бытусь. А мент конченый. Звук меняется? Не успею понять. Охотник за... Короче, винохотник за воспоминания... Не, винохотник за охотниками за воспоминаниями А біля железных дворей, короче, есть чейки какой-то а до железные двери? тут вот мне бы, такого дома А что я вечно путаю, кнопки? Это что усилитель фокуса? Ого, только один их. Їх... Их еду фига. Хорошо, я сюда зальшу дальше. Может, назад? Не, не может такого вот. А, вот же проход. Это кухня. Я не понимаю людей, которые в принципе... Ну, есть вот миллионы аналогов, придуманных, намальованы. Даже эти мебли. Почему никто их в жизни не использует, не в теле, не випускає такі такие мебли? Почему у кого немає облаштованих вот так квартир? Почему мы живем в такой жопе, я не понимаю. Это охотник. Что-то я совершенно не понял, куда тут идти. Yeah. Нет, это еще не охотник. Это ця... милиция, полиция, стражи, или яких там назвать. Фокус есть, что нема. Есть. Так, ноги... Пока я не забыл, где ноги есть. Ноги. Всему хватает. Раз. как странно. Вроде я граю на более сложной сложности, чем разу, а как-то с одной играть легче. Что-то очень мне все странно. Ты знаешь, я без всяких связ, играю, но але... уже какие я... Жалко, что эта память, которую она втягивает в себя от них, которая відпадає, що її какие-то на якісь будем використовувати. ее Потому что это типа рахуется как РПГшка, а с прокачки тут только эти боевые какие навыки, и то они тупо появляются, и ты их можешь открыть, и все, что ты можешь с ними сделать. А вот эти штуки, ну, как в принципе, как в всех РПГшках, треба было как-то интереснее использовать. Та память, что она втягивает до себя, когда их бывает. В принципе, я вот так дивлюсь на эту игру. Почему она мне нравится? Из-за этих вот всякие, какие тут є архітектурні разные штучки. Я рахую, что вот все, что есть в этой игре, это е ⁇ полностью реально всего вже уже сделать. Просто ни у кого не в интересах никакой державы, никакого города, никакой общины, не в интересах вот в жизнь вот какую то такую похожую архитектуру. Дуже обидно, что это, в принципе, реально, але никто это не делает. Ну и что, идти тупо по следах, чё? Стоп, ио, твою мать. А походу то позніше трошки появится, можливість ловить, бачити. Короче, треба идти по его следах. Это нам еще не надо. Нет? Так, я ничего не пропускаю, а вот я уже что-то пропустил. Блин железной решетки, походу, пластырь. Я вижу, что-то похоже на железную решетку там. Но Короче, сзади воно не может быть, но Ну, можно пройти. Ага, надо активовать. Пластырь, пластырь. Что-то такое, я не вижу пока что. Що... Может тут? Ой, ⁇ б твою мать, а это как раз и было то место, там есть вот той железный забор. А как его выманить? Что постараться? Может, и когда я эту штуку включу, почнет двигаться этот дрон туда-сюда. Да. Ай, еп, твою мать. Я значит, то все-таки неправильно. Десь в другом месте эта штука. И это я не заметил. Ого. Я. Yeah. Еще раз это все делать. Да. Давай скорше. Синхронизация. Звучай. Добрый, то, что я это поднял, что это дало. Я теперь тебе типа, поможу вернуться и попробовать что -то там еще раз пролезть. Да. Ага, все правильно. Короче, я в той пластырь, я так и не нашел его. То уже, наверное, нехай будет уже так. Что дальше? Короче, хорошо. Будем на этом закінчувати. Дальше я уже вижу, что... То хорошо, всем пока. До разу. Дякую, что смотрели. Если вы только что попали на это видео, то вы можете посмотреть с самого начала, просто нажмите на плейлист или на мой канал, перейдите в плейлист и там можете посмотреть.